Красота-то какая лепота! Дело было зимой. Моим друзьям захотелось где-то отметить православное крещение, попариться в банке и искупаться в проруби. Но ни одного подходящего места не нашлось, потому что все вокруг занято. И тут Виктору приходит в голову сумасшедшая идея добраться до моей дачи. Сначала мы прокатились до дачи на прадике с его другом, просто для того, чтобы понять, есть вообще дорога или нет. Оказалось, что дорога есть, она протоптанная и местами даже чистится грейдером. Позже мы сюда добрались вдвоем на ЦРВшке и стали подготавливать участок. Нужно расчистить снег и нужно посмотреть, как у нас зимой обогревается дом. Отлично. все открылось, что тут у нас Машина после открыта? осенний бардак, сейчас открою, отлично, свет есть, значит будет у нас обогреватель, все работает, Это закрываю, эту закрываю, сейчас надо до полейницы докопаться, сейчас докопаемся, и это, этот пусть работает, я бы его на пол поставил, ну поставь, ну поставь провода. А, а что, не хватает, хватает там всего? Все нормально. нормально Видишь, он, так, вокруг скажет. дома. Вокруг дома э, этот все открыто. А это Есть на закрытие снег. снегом накидать. Э, э, да, сейчас да, сейчас сделаем. Докопаться на поленницы осталось. чего-ничего, там дрова. И я да, затоплю печку. Делали, вот, да. Что ты покопаешь? Давай. Я могу оттуда начать копать. Давай. Чтобы печку раступить, нам нужны лучинки тоненькие. Верхняя заслоночка у нас открыта. Открываем нижнюю и открываем печку. Чтобы у нас тут ничего не задымило, надо сначала ее немножко прожечь. бумаги поджечь и там оставить, чтобы он там горел. И создал первую тягу, иначе все пойдет сюда, это в принципе в любой печки печке такая фигня. У тебя с головы дым идет! С головы? Я не понимаю, почему у некоторых людей всегда есть проблема, как разжечь костер, как разжечь огонь, почему у них не получается. Они просто несколько сторон подойдут. Что... Думаешь? Уверен. Витя прокапывает дорогу к Енисею. Mm. Только что он завалил с снегом дом. Но это специально так, потому что завалинки у нас нет. Чтобы пол не был сильно холодным. Мы сейчас вот завалим весь дом. Снизу вот так снегом. И будет все отлично. Снизу поддувать не будет. Сейчас я тоже возьму лопату. еще бы оно не горело подкинем еще И пускай оно потихонечку тупится вот. все поддувало прикрыть чтобы горело помедленнее чак заварился офигеть надо короче еще воды по а что... там же есть чайник или нет Ты а есть не есть забегайте. давай мы это за заваркой сделаем <свист> <свист> А <свист> потом <свист> мы сейчас <заварочка>, вперед <свист> паровоза побежим хорошенько так огонь огонь короче господа бояре црвшка у нас отлично добралась до места прекрасно нигде не буксовали единственное здесь вот на этом на последнем месте ни в коем случае нельзя съезжать сукатанного снега иначе будет хана что мы сегодня сделали протопили печку Два часа она у нас топилась, в домике стало тепло в одной комнате. Ну, чтобы полностью избу протопить, надо топить весь день. Вот так вот мы дорожки все почистили. Здесь теперь можно ходить. Но решили до туалета, как вы знаете, у меня там 50 метров за участком, решили туда не копать. А вот когда гости приедут, будет чем их занять. Оставим им лопату. И пускай вот тут вот дальше копают, он там, через тайгу в туалет. А мы вот очистили основные проходы. Ну, еще пускай гости у нас приедут, выкопают дорогу к бане. И воду в баню натаскают, там литров 100 или 150 надо в бак залить в один и во второй. Ну, короче, раз 20 за водичкой сходить и вот. Им осталось вот тут прокопаться туда. И еще за поленницей. Для того, чтобы в баню было удобно дрова таскать. Но это не обязательно. Вот так. Открыли. Руслан Олегович прошу вас. Отведаю. Так, их сразу по две кушать. Да как хочешь. Давай а! одну. Забирай. Угу. Вот такая вот. Ням-ням. Ням-ням. Чокнуться. День. А. А, с него жир летит. М -м -м. Огонь. Огонь. Ну, на этом у нас сегодняшний вояж закончен. Ждем теплых выходных. А еще мы заказали стеклопакет вот сюда. Вместо вот этих старых дедушкиных окон. Витька замерила, все дело позвонил. Оказывается, один большой сплошной стеклопакет. Три стекла, а пятикамерное окно будет сюда. Стоить чуть меньше десятки. Ну а установим мы его сами что тут вырвать, старую раму, воткнуть, запенить. На два часа делов. Ну, как-то, в общем, так. День второй. Приехали уже другим составом. Вот уже и малых завезли с лопатами. Снег сегодня немножечко другой, хрустит под ногами. Вот. Дима копает дорогу в бане, потому что сегодня мы будем париться и купаться в снегу. Я опять пойду топить печку. Холодина. градусов у нас сегодня минус 12 ну, Не такая уж и холодильная на самом деле. Банька у нас затоплена, я все затопил. Все там потихонечку полыхает. Ну, а что у нас тут бежит, так, надо закрыть. Закрываем. Горит все. Отлично. Потихонечку горит. Так, Дима уже натаскал почти партнер. Ну, еще редко идет. Ольга. Да, пару раз еще сходите. А что малый? Малой играет. На берегу Не копает нифига, да? Рабы в детском возрасте так непослушные бывают. Так, привезли мне стеклопакет. Сидит там, улыбается. Сейчас Пену будем... Взяли. Пистолет. Буква. Ага. И что еще, и пены. Да. Пены уже нормально взяли. Уже было бы два баллона. Ну, отлично. Да. Ну что, вытаскиваем? Ну там, что, есть кто еще? А что, вдвоем не утащил? Ну, ты тогда с эти спинки дергай вниз, пускай. Ага, сейчас. Ты начал снимать? Конечно. Мы уже тут давно начали... Приступаем Хорошо. к замене стеклопакета. Давно мы начали. Че мы начали? Че мы начали? Демонтаж. Да. Демонтаж. Короче. Демонтаж. Ломать не строить. Я хочу, я хочу, я хочу. Дима нашел тулуп. такое ну, да густь и попал чтобы... да. вот, вот ты это ты... смотри она отдельно отлично вообще а, и вот эти отдельно и эти отдельно а красота мы Присо. сейчас не вытаскиваем вот этого вот. да, да. Там чё-то напушка какая-то еще, да? Ну да, вот. Ой, эти угу. И вот видишь, как тряпочка. Ну какая ну ну -ка. вот тряпочкой смущенный. Да да. Сейчас баб с дом складывается, <свят> это была <свят> критическая <свят> силовая конструкция. Да, <свят> да. <свят> <свят> <свят> <свят>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 Дровейшие гумани, пока они там с куртком колупаются. Отлично. Все, сейчас окно открываем. <свеч> сейчас погоди, исторический момент. Обратите внимание, как дедушка вставлял стекла. А, здесь да, да, вот да. выбрано прям в деревяшке прям такая полигональная вставка стекла. Здесь нормально? А здесь вот так. Так, ну что делаем? Пойдем туда. У меня к тебе есть. Что, что ли? <laughs> да ты серьезно? Ну все, нормально. Теперь. Вверх. Вот это вот вверх. Так, сюда чуть-чуть, еще на меня чуть-чуть, чуть-чуть, может уровнем проверим? Зачем? И что, и все? С таким окном и света будет больше намного Нету перегородки, нету вот этих вот штуковин Старые рамы мы решили приспособить вторыми рамами во вторую комнату Чтобы там было теплее Там тоже стояли одинарные Поскольку они по размеру совсем не подходят Нам пришлось их немножко подпилить Из-за наличия некоторого количества гвоздей и железяк в самой раме конструктивно там предусмотренных мы решили подрихтовать раму болгаркой диск по металлу оказывается отлично пилит и дерево, только дыма много так что у нас старая рама теперь входит сюда еще и дырка с запасом так, и Витя, Витя, почему пена не работает? не работает за пельном окошко не трясли вообще а за перечет а, а вот видишь а. вот тут сделали все прекрасно вот обычно есть обычные пистолеты они в этом, ну, стопор а тут это одноразовая модель uh -huh. поэтому а тут как как получится да? получилось конечно позорно но какая Солнце разница выполняет выполняет до следующего раза пока мы привезем нормальный стеклопакет у нас тут будет в принципе тепло как-то так Всего. ладно простите надо да, было ну, наоборот вот эту ставить а нет, пофиг, петь нет <смех> огонь <смех> огонь вообще огонь супер супер рама мы правда их это видишь поставили на перекосяк одна вверх ногами другая правильно стоит но это пофиг Другая справа ногами <смех> Кошка вас! Пена у нас застыла, да? Well, she, она Хочешь сказать, она еще открываться будет, да? Да, оно тут дует. Ну это мы пропеним. Ну, пропенем еще, да. Там-то клево, и здесь какая параша. Не-не-не. Что, функцию выполнять? Нет, ну что, нормально. Тоже подсохла пена уже. Да, да, да. А, ну вообще все. Все, огонь. Двойной рамой. Пытка номер два. Что там у нас? Все, а все, обуглилось уже, да? Не-не-не, так а нам вот так а, и надо. Вот. А, да. все. надо? Ну-ка покажи, как надо сюда. Да-да-да. Какая-то Канада. Что, пробуем? Изловили жуку. Поджарили. Сейчас будем есть. Давай разрезай. А, Короче, это народ, сейчас. это приготовлено в печке. Просто на достаточном тепле кирпичей, ну типа как в тандыре. Там температура ого-го, там ого-го. Вот. Но когда будете сами так готовы, готовить, чуть-чуть приоткрывайте трубу заслонку, иначе весь этот запах чудный будет у вас в домике. Ну ка же что там получается? Да Баран... да? Баранья. Баранья нога. Как ты Не, там? У меня свинья, свинья, да? Свинья. Пойдет. Это Будешь пробовать? Да. На, держи. Ну ты пробуй, убери телефон, а просто держи. Улыбка, улыбка. Я сфотовца тебе дал. Понесу а пить. Ну смотри внимательно на мясо. Не кусается, подожди. Все, свободен. Ну нажарил дочери мясо. Не кусается. Можно курсы? Делать? Ну что, как? Че? Курсы очень-очень вкусно. Потом. Ну вот, на женщинах проверили, Минус. теперь самим можно... Всё, Витя, как баня! А, я уже почти... Уже почти... Ох, красавчик вот. А. <непил> Чего, <Чё, у> <непил> хорошо, ништяк? <непил> сало, сало, бляса! <плавься. непил> Зимние развлечения на даче. Различные. О, <непил> супер, да? Супер, <непил> да! Супер да. Супер да. Ну и что там красота? Не, там хорошо. О, без штанов. Бля, о, без штанов. Что я вообще без штанов? Ладно, замажем. Замажем. Замажем, Положи. Что запотеет! По запакей. Никакой на не видно. Баня. Что? Завелась баня за 8 часов на топили. Ну, все давайте шкарамобаня утро ранее настало часов пять назад сейчас на термометре минус 15 а было где-то минус 19 с новыми стеклопакетами вернее с одним стеклопакетом мы отлично пережили эту ночь и практически никто не замерз. Немножко холодно стало тем, кто был во второй комнате, потому что если здесь мы вот запихали старые рамы туда и запенили, то вот это вот окошко закрыто с той стороны только шторкой, и оно одинарное, оно выхолаживает. Домик мы снизу утеплили, таким вот образом снега накидали, но пол все равно холодный, надо думать что-то такое что сделает нам здесь теплый пол. Ну веранда, понятное дело, как была холодная, так и осталась. В избушке центральной в принципе очень было комфортно. Сейчас берем эту пленочку и будем, наверное, собираться. Мяско с утра уже пожарили, он там мангал остывает. Дети качели вытащили чтобы ходить тут было реально неудобно добирают остатки полноприводные машины CRV и микроавтобус Федькин все сюда доехало отлично но на переднем приводе по нашим горам по заснеженным Некоторые ездят, но рискуют. Если снежок чуть-чуть припорошит, они начнут скользить. А так тут просто моя личная зимняя сказка. И деревья вот такие заснеженные. Здесь потому что Енисей не замерзает, а постоянно вот так парит. Видите, такой туман. И вся эта влага конденсируется на деревьях. В виде вот такого красивого иния. Чуть-чуть дальше в лес, там уже нету таких верхушек. Там уже обычные сосны. это вот они уже здоровые вымахали. Пойдем посмотрим, что у нас в бане. В банке вчера отлично попарились. В снегу повалялись. Вон следы, шкаровская бабочка. Несмотря на то, что баня сделана дедушкой в лохматом году из говна и палок. Здесь такая конструкция интересная. Сейчас покажу. Она, она висит вот на этих трубах. Эти трубы туда куда-то вкопаны. Там забетонированы. И все остальное на этих трубах, вот на таких скобах прикручено. Там какими-то болтами. И висит. И, в общем, видимо, поэтому, поскольку у нее нет деревянного внизу никакого фундамента фундаменты поэтому она уже больше 40 лет простояла и парни говорят что ее в принципе сверху утеплить немножечко там крышу поменять и она еще много лет может эксплуатироваться ну, здесь как бы делалось то все из материалов какие удавалось в советское время откуда-то стырить поэтому здесь так по-спартански все но ну, когда-то даже был душ вот здесь летом можно было включать вот полный из досок которые я сделал пару лет назад а вот здесь уже ее повело каким-то образом может тут дверь пытались подстрогать она не закрывается нормально ну, по уму вообще-то, конечно, все снести. И построить что-нибудь нормальное. Как бы уже времена не дефицитные. Стройматериалы можно достать. Без проблем. О, рыбаки, сумасшедшие на лодке в такую погоду. Охренеть, в минус 15. Они фигачат по Енисею. Представляете, какая там влажность, как там ветер в лицо дует. Вот они летят сейчас там километров 35-40 в час на своей лодке охренеть вот как рыбы то хочется а? Так, и что я подумал я подумал что первым делом я конечно снесу вот этот старый навес на следующий год который уже свою функцию все выполнил. снесу его место будет и есть у меня такая мысль что просто вместо вот этой веранды, надо подставить, так скажем, ну еще один сруб побольше. Потому что для всех отдыхающих, которые ко мне сюда приезжают, катастрофически не хватает места, когда их много. А именно место такого застольного, чтобы можно было всем сесть, поболтать. Сейчас мы там в маленьком домике ютимся. Когда лето, то, конечно, все вон там, на площадке. Там места хватает, и стол, и беседка уже есть. Вот. А когда дождик капает, или когда холодно, нужно какое-то место, где будут сидеть все под крышей в тепле. И вот на этом месте можно, в принципе, собрать еще один сруб. Вот этот заборчик убрать, и вот будет как от стены до заборчика. Так, метра четыре, пять, шесть. Не знаю, посмотрим. Метра четыре с половиной, наверное, тут будет. Вот. И что-то такое. И наверху еще какую-нибудь там. Крышу. Может, там еще пару человек можно будет гостей размещать. И все, и отель. Боярская дача готов будет к эксплуатации в любое время можно будет ядерную зиму пережить правда дров уходит до хранища но это пока пока я не придумал ничего что может меня утеплить пол но я думаю над тем чтобы под пол просто провести какой-нибудь теплый воздуховод чтобы туда или вентилятором затягивала или затягивала теплый воздух по принципу живого дома надо подумать. Вот дров было до самого верху. Вот столько мы и стопили за сутки. Но это на две печки. То есть баня топилась. Топилась она где-то с трех часов и до 9-6 часов. И домик топился. Тоже когда мы приехали, где-то в два часа я затопил печку. И в 6 часов мы ее заглушили. Потом еще часок протопили перед ночью. Вот. но интересный момент а, здесь как бы с вот этой теплоизоляцией с теплопотерями все в принципе было бы нормально если бы никто постоянно не шарился из домика на веранду кому-то одеться, кому-то выйти кому-то чайник наполнить и так далее если сидеть внутри то даже этой маленькой печки в принципе достаточно чтобы там комфортно сидеть в минус 20. В минус 40 возможно уже не так будет комфортно. А дети носятся. А в минус 20 вполне. Ну, как-то так. Вот такие планы на будущее. А вот на обратном пути в горочку. Передний привод у нас тут встревает крывает, причем по полной, он думает он туда залезет да? Фит хорошо заезжает красненький вон тут с разгона, ну крузеру то пофигу а Эта машинка сейчас цепи будет одевать, ну, возвращаемся